Доброе время суток. В этом видео речь пойдет об автомобиле Ford Sierra, карбюраторе выборе 2830 и установке микшера, проставки на газовое оборудование. Вот перед вами проставочка для карбюратора 2830. Специальные базы. Так вот в принципе она устанавливается поверх карбюратора. То есть это не проставка, а микшер, если я не ошибаюсь. Сюда подсоединяются газовые трубки и к редуктору. Ну, дальше я покажу уже более в собранном варианте. Это для, видео для тех, кому интересно, какую проставочку нужно покупать и как она выглядит. В интернете много всяких вариантов и в принципе, что выбрать и конкретно для своего автомобиля. Затрудняешься, теряешься. Эта проставочка привезена мне из Литвы. Стоимость ее 6 евро. Ну, соответственно, бэушная. Новая. новая там порядка 10 евро. Вот у нас уже стоит часть воздушного фильтра. Сам микшер, проставка как хотите так и называйте к ней уже подсоединены две газовые трубки которые через краник жадности идут к редуктору газа да, отверстия у нас заделаны автопластилином ранее заделывались они герметиком но это неудобно постоянно нужно подмазывать герметиком, если лезем к карбюратору что-то делаем Какие-то манипуляции с карбюратором. Сама проставочка или микшер будет крепиться через два отверстия болтиками на четыре к эмульсионным трубочкам. Ну, вот, в принципе, и все. Еще раз, крупным планом, проставочка на карбюратор weber 2830 автомобиль ford sierra точнее не проставка а микшер если я не ошибаюсь вот, вот и обратная сторона она не новая поэтому состояние не идеально автомобиль работает отлично это для тех у автомобиля ford sierra чтобы знали что, где и как покупать. Все. Всем до новых встреч.